Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Будем работать сегодня мы двумя картами. Это колодами карт. Это наша обычная Таро Райдер Уэйта и колода 78 дверей или 78 ключей. Итак, дорогие друзья, давайте приступим. Первая карта. Это карта задач энергии на этот месяц. Дама Жезлов. Давайте сразу сделаем расклад на события. Работа, отношения и сразу сделаем, разложим колоду дверей, посмотрим вот эти события, которые идут, какие двери они перед нами открывают, да? какие ключи мы можем использовать для решения этих задач, наших каких-то проблем, работа, любовь, семья. Итак, приступим. Первая карта это Дама Жезлов, это карта работы, карьеры, карта каких-то достижений, усиление своей позиции, помощи и покровительства, может быть, и начальство, контактов да, с начальством, решение каких-то серьезных задач. И эта карта очень хороша для работы, она говорит, будет рост, развитие, будут возможности. Карта говорит, что, может быть, придется делать не то, что нравится, а то, что нужно. И нужно, карта, карта советует, что в этом месте, чтобы добиться успеха, вы должны ярко проявить себя. Будьте, как бы, уверены в себе. Будьте инициативны, да, и не бойтесь что-то предлагать, что-то инициировать. Ну, еще карта может говорить о том, что женщина какая-то будет м, иметь важное значение в вашей жизни. Если у вас начальница женщина, то может быть именно эта начальница. Либо это, а, если вы не работаете, да, учитесь, молодой человек или молодая девушка. Это может быть ваша мама или старший кто-то вашего рода, да. Давайте теперь посмотрим по событиям. Какие события, какие настроения в этом месяце, могут быть у. Близнецов Итак, первая карта Пятерка жезлов Карта борьбы, соревнований Карта желания выйти на какой-то новый уровень Выйти из какой-то, может быть Ситуации, которая надоела да? Я хочу чего-то нового Я хочу другой уровень эта карта может быть кризисной какой-то ситуации. Да? Но для кого-то это, если вы, допустим, спортсмен, для вас это могут быть просто соревнования. Если вы творческий человек, для вас это может быть выступление на сцене, да? где-то вы будете работать. Для кого-то это может быть собеседование, когда нужно среди многих соискателей показать себя, что я лучше, что я больше умею, что у меня больше опыта. И карта советует, что прежде чем вступать в какую-то игру или борьбу, подумайте, зачем мне это надо, отвечает ли это именно моим целям и желаниям, или меня просто втягивают в какую-то игру, втягивают в какую-то борьбу, да, в чужую, здесь вот очень важно понять, мне это надо или кому-то. И как совет, эта карта говорит о том, что э, не принимайте решения на эмоциях. да, Вот, допустим, захочется уйти с работы, вот подумайте, вот, может вас а, внуждает, а может вы любите эту работу и не хотите уйти, да? может кто-то просто создает какую-то такую обстановку, что вам, э, ну, чтобы вы захотели уйти. А здесь нужно... Если нужно, по этой карте нужно отстаивать свои интересы, да, стоять на своем, предпринимать активные усилия, чтобы защитить то, что вы уже создали. Но это в том варианте, если, допустим, вы точно знаете, что именно это ваше место, да, и вы хотите здесь быть. Если вы в этом не уверены, если вы хотите изменить ситуацию, то как бы карта говорит, что здесь тоже эмоции не включайте, потому что эмоционально вы можете просто на эмоциях принять неправильное решение. Карта борьбы, карта споров, дискуссий каких-то, да, когда разных много мнений, когда в вашей судьбе участвует много людей каких-то, да, или вокруг вас много людей, какие-то такие ситуации, что вот много народу вокруг вас. Вторая карта «Король мечей». Карта решительных действий, карта принятия каких-то важных решений, да. И карта говорит, что не все здесь просто, в этой ситуации. Что нужно, конечно, все обдумать, просчитать и поступить вот правильно. Если ситуация требует быстрых решений, то король мечей решает очень быстро. И он отрезает что-то вот прямо одной. Секунды, одном, одним каким-то решением. Здесь видите, вот двоякая такая ситуация. Да, если вы в чем-то уверены вы должны принимать быстрые решения и не раздумывать. Если вы не, умери, не уверены, то уберите эмоции и подумайте хорошенько. Следующая карта дама чаша. она говорит, что у вас будет результат да, ваших действий, вы получите этот результат, и в конце месяца вы можете ощутить такой комфорт, удовлетворение от того, что вы сделали, от того, что вы добились. И снова смотрите женщина, да, снова женщина, которая может вам помочь. Дама-чаша она готова оказать услугу, она готова оказать какую-то помощь. И она благожелательно настроена к человеку, вот, на которого делается расклад. Это человек, вот как мать, как родной какой-то человек, как бабушка. Это если это начальница, то это вот как мама, начальницы, которая заботится о своих работниках. Может быть, не обо всех, вот, но о вас как бы точно. И карта говорит о необходимости того, что вы должны отстаивать свои границы. И может быть, конечно, у кого-то вот эти карты, что нужно бороться за себя, нужно принимать решения. нужно четко выставлять границы, чтобы кто-то их не переходил. Да? Вот здесь это важно. И давайте посмотрим двери, какие это нам открывает, какие ключи это несет в нашу жизнь. Вот эта борьба, что какие двери открываются, мерка кубков. Карта говорит о том, что, возможно, ну, карта иллюзий, карта снов, да, карта эмоций, но карта говорит о том, что иллюзии это просто страх перед реальностью. И если вы боитесь принимать какие-то решения, или бороться за свое, или выставлять свои границы, да, то вы не получите вот этого результата. Здесь вот этот страх нужно убрать, да, и если мы говорим, какие двери это открывает, это открывает двери, когда мы не боимся реальности. Мы через эти вот события можем стать просто смелыми. У нас уйдут какие-то иллюзии, страхи. И у нас появятся вот такие позитивные эмоции в жизни. Давайте посмотрим вторую карту. На короля мечей у нас выпадает дверь Дама Пентаклей. Это карта материального благополучия. Возможно, именно для того, чтобы получить эту материальную стабильность и благополучие, нам нужно отстаивать вот эти свои границы, нам нужно проявлять себя, показывать, принимать какие-то жесткие, четкие решения, даже, может, где-то себя ограничить в чем-то, да, потому что именно через это мы приходим к стабильности, когда мы умеем себя в чем-то ограничить, когда мы понимаем, что нам нужно, а что нам не нужно, когда мы уверены в себе, в себе и когда мы можем доказать, что мы на своем месте. Самые лучшие. Ну и опять смотрите, здесь женщина, да, она говорит, что нужно, в смысле карта говорит, что нужно прислушиваться к чьему-то мнению. И скорее всего это мнение будет, от совет это будет от какой-то женщины. Три женщины уже, да, вот в этом раскладе говорит о том, что женское влияние, женская энергетика в этом месяце очень важна и сильна. Давайте посмотрим третью карту на события. Карта Тройка Пентаклей. Удивительно, что уже не в первом раскладе на этот месяц у знаков вот эти карты Дама Пентаклей И тройка Пентаклей проявляют себя. Это говорит о том, что в этом месяце очень важны материальные вопросы, что нужно продумывать свои планы, реализовывать их. И возможность для того, чтобы решить свои проблемы, будет даваться и не одна, в смысле, не один раз. И здесь вот по этой карте будет дано несколько выходов, да, вот разных выходов из вот этой ситуации, которая вам надоела, из которой вы хотите выйти но человек здесь видите он предпринимает усилия он уже сделал вот несколько дверей в смысле он делает это да и нужно дальше продолжать это делать и все лучше и лучше все качественнее и качественнее и вот этот труд вот это терпение это ежедневные да усилия по выходу из ситуации по улучшению да материального положения это принесет свои плоды потому что дама чаша это результат но вот здесь важно отстаивать свои границы, да, бороться как бы за свое. Если вы работаете и заслужили, допустим, повышение, увеличение заработной платы, то не стесняйтесь об этом сказать. Продумайте, как это сделать правильно. Давайте посмотрим работу. Вот видите, на работе у нас солнце. Действительно, там вы можете получить хороший результат. Вы можете стать в каких-то кругах известным. Вы, может, где-то будете выступать, что на вас все будут смотреть. Или вашу работу будут где-то ставить в пример и говорить, что вот у человека все получается. Смотрите на него, делайте как он, вы будете успешны. Это карта, когда мы счастливы, когда мы получаем тот результат, который мы хотели, когда он освещен, мы можем работать, нас могут... Ну, она а смогут понимать, что мы там хороший специалист, но больше этого никто не видит, да? А здесь по этой карте может увидеть много людей, что это? Ну, выступление, может вы кого-то будете обучать, может быть о вас будут говорить или писать или куда-то вас отправлять, допустим, по обмену опытом, что кто-то еще узнает о ваших достижениях. Эта карта очень хороша, позитивная, и после нее можно вообще дальше не смотреть. Но мы как любопытные люди. Хотя еще дальше все узнать побольше, мы посмотрим дальше. Какие двери это открывает и какие ключи для этих дверей будут вам выданы? Карта шестерка. То есть старший аркан тоже, да, уже второй старший аркан. Возлюбленные. Или влюбленные, как, да, если мы по колоде второго это говорим. Возлюбленные. Здесь какой-то будет дан вам выбор, да. Вот чтобы достичь вот этой ситуации, когда нас все устраивает, должны вы понимать, что вам будет дан выбор, и от этого выбора зависит, насколько вы будете удовлетворены. Здесь будет трудный выбор, потому что две, здесь у нас изображены две девушки, да, они обе по-своему красивы, да, хороши. И также и в работе два каких-то, может быть, направления, два каких-то, может быть, как это называется... Ну, допустим, проводите вы госзакупки, два э, претендента да, на победу, и они оба хороши, и вы не знаете, кого выбрать, и у них равные какие-то условия. Или два каких-то направления в работе, да? или два человека, которых ну, нужно выбрать, кого из них поддержать. А, например, два начальника могут прийти, да, и пока непонятно кто, и нужно выбрать, с кем я буду, на чьей стороне я буду. да, а, Это важный выбор, поэтому... Э, Здесь нужно быть внимательнее к тому, что происходит. Да? Нужно уметь оценить ситуацию, какую-то информацию. Поэтому будьте здесь начеку и понимайте. Ну и когда вот это все произойдет, возможно, у кого-то будет проигрываться так, что вам будут открываться новые возможности, и вы не будете понимать, какую из этих возможностей выбрать, предложат вам, например, две работы, да, и оба как будто бы одинаково хороши, и вы будете думать, а какую, какую выбрать. Здесь может быть и вот так еще проиграться. Давайте посмотрим по отношениям, по любви. Карта смерть, карта перемен. Здесь не надо этого пугаться, потому что карта смерти она просто несет перемены. Какого плана? Может быть здесь у кого-то будет переезд куда-то, да? Вы будете покупать там дом какое-то жилье и это кардинальные какие-то перемены. Либо там у вас партнер может быть не работал и пойдет на работу, да? И вы у вас изменится режим дня просто уклад вашей жизни. И все будет как бы по-другому, да. Вас уже не будут так встречать, например, с работой, а будут ваша супруга или супруг тоже будет приходить с работы, и вы вместе будете по-новому как-то начинать строить свою вот домашнюю жизнь, быт. Карты советуют отпустить старые, да, принимать с радостью все любые перемены какие-то. Может быть, у кого-то будут там уезжать дети, или наоборот, приезжать с вами, чтобы жить. Или устроиться они на работу, там, да, у детей могут быть какие-то перемены у кого-то может быть перемена в мировоззрении, как я отношусь к жизни, к семье, к детям, может быть какие-то перемены заставят вас изменить отношения. Вы раньше относились, может быть, ну есть и есть, как бы как всегда все и что здесь может измениться. А какие-то события могут показать, что все может измениться и вы начнете по-другому ценить свою семью, своих детей, своего партнера. Давайте посмотрим, какие двери это открывает, какие ключи даются этой ситуации эмоциональная карта борь по потерянному сожалению карта говорит перестаньте оглядываться на прошлое и открывайтесь будущем пятерка кубков здесь надо конечно быть внимательным да или внимательной о чем-то вы можете сожалеть, в смысле, вот карта говорит, что придут перемены, и что-то уйдет из вашей жизни, и вот карта дверей, она говорит, не надо об этом сожалеть, перестаньте оглядываться на вот это прошлое, то, что уходит, оно должно уйти, и не надо об этом сожалеть, ну, допустим, вы переезжаете, да, и вам жалко из старого дома переехать, или вы там… Дети уезжают от вас, стали взрослыми, и вы жалеете об этом. Не надо об этом жалеть. Это просто такой период времени пришел, что все меняется, и это надо отпускать, и это надо принимать правильно. Ну вот если вы перестанете оглядываться, да, то вот эти перемены, они вам принесут благо, да, результат, комфорт, удовольствие, как говорила нам вот эта карта, как говорит вот эта карта работы. И тогда вы выполните свою задачу, у вас будет продвижение, какие-то социальные достижения и улучшение в работе. Давайте, по... а нет, уже мы все посмотрели. Здесь у нас что, дорогие близнецы, шикарный расклад. У вас в карьере очень большие какие-то перспективы, прислушивайтесь к женщинам, к их советам и не бойтесь себя отстаивать, защищать, принимать какие-то кардинальные решения. Это поможет вам выйти из каких-то страхов, ну, как сказать, правильно смотреть на реальность, правильно ее воспринимать, добиться материального вот такого успеха благодаря своим усилиям. Ну и нужно сделать правильный выбор, чтобы все это получить. Я желаю вам в этом месяце удачи, материального благополучия, хороших отношений в семье, не бойтесь никаких перемен. И до новых встреч, до свидания.